Вдохновение – это особое состояние. Вдохновение, как ветер. Ты его не видишь, но ты его чувствуешь. И когда оно приходит, уже все равно, какой сейчас час или время суток. Ты полностью погружаешься в него, не замечая ничего вокруг. Осторожно вдыхаешь его, боишься упустить Сердце начинает биться быстрее, оно, оно готово выпрыгнуть из груди, и вдруг оно исчезает. Вдохновение это... — это ты.